Дорогие друзья, здравствуйте! Приглашаю вас посмотреть этот урок, из которого вы узнаете, что же делать людям, в чьих картах Бадзи не хватает такого важного и нужного элемента, как вода. Итак, мы с вами продолжаем разговор про 5 стихий, про гармонию в вашей астрологической карте ба и в вашей жизни, соответственно. 5 стихий – дерево, огонь, земля, металл и вода. Конечно, на данном этапе видео совсем для начинающих, для новичков, и мне бы хотелось сказать, что чтение самой карты, оно, конечно, более глубокое. У нас есть обычные структуры и мы в этих видео говорим про обычные структуры. Если вы увидели, мы называем такие специальные структуры, нужно понимать, что они живут по другим правилам. То есть специальные структуры это когда много какого-то одного элемента. Много это, ну скажем, я не знаю, больше из восьми больше там пяти элементов или пять более элементов, это уже, наверное, будет говорить о спецструктуре. Для этого нужны другие знания, которые вы, конечно же, обязательно получите в нашей школе, а сейчас нужно просто посмотреть свою астрологическую карту, сделать ее, перейти на наш сайт npugacheva.com, сделать свою карту и посмотреть хотя бы просто по цветам, какие иероглифы у вас есть в вашей астрологической карте, а каких нет. То есть у нас 5 стихий и 5 цветов иероглифа. Вообще цикл наших видео посвящен в основном для новичков китайской астрологии, для тех, кто начинает изучать древнюю китайскую астрологию по отцы. вот Именно для них я создала такую маленькую серию вебинаров из пяти видео, где я рассказываю, что же делать, если вам не достает какого-то элемента. Сегодня мы будем говорить про элемент воды. Он обозначается вот таким иероглифом. Обычно во всех калькуляторах он стоит изображен синим или каким-то голубым цветом, так что вы его запомните быстро и сразу. Чтобы понять, все ли есть в наличии, как я сказала, нужно сделать свою карту, посмотреть на столпы судьбы. И в столпах судьбы вы будете видеть час, день, месяц и год. Это и есть столпы. если там не будет синего элемента, как вы видите вот на этих картах, значит, в вашей карте отсутствует элемент воды. Либо элемент воды может быть где-то внизу спрятан в скрытых небесных стволах. К сожалению, он не работает так, как в открытых иероглифах. Поэтому вам все равно придется его добавлять в свою жизнь. Как мы уже говорили в предыдущих видео, вот про эту чудесную табличку, в которой все коротко и ясно. Ну, во-первых, форма. Форма у нас волнистая. Во-вторых, цвет. Цвета от светло-голубого до темно-темного такого черного цвета. Все будет относиться к воде. А, вообще интересно вот, понимание цветов в китайской метафизике, потому что вот как. Какой-то, например, бирюзовый, который по моим ощущениям ближе к дереву, вот у них относится больше к воде. То есть все оттенки морской волны, все оттенки глубинной темной воды, все оттенки светлого такого голубого неба, это все будет к воде относиться. Цвет, сказала, вкус соленый, эмоция, мудрость. И также мы сегодня с вами поговорим и про питание и про хобби как вы уже поняли из предыдущих видео из прошлых про которые, с чего мы обычно начинаем как легче всего добавить нужный вам а, цвет конечно же в одежду в аксессуар в постельное белье а, сделать может быть ремонт и сделать а, какую-то цветную спальню то есть цвет воды он различных оттенков, как я говорила, сине-голубой, сине-фиолетовый, серо-синий, сине-зеленый, вот такой какой-то бирюза. Все это будет говорить о цвете воды. Можно сочетать в, акс в аксессуарах, как я говорила, сережки, босоножки. Можно можно носить камни. Вот как раз жемчуг является Таким красивейшим минералом морей и океанов бумсы, колье, броши, серьги с жемчугом не только принесут элемент воды, но и прекрасно могут сочетаться и с роскошным вечерним платьем, и с деловым костюмом. Постельное белье я очень люблю постельное белье разных цветов и стараюсь. Ну, как-то все время покупать то постельное белье, которое приносит мне здоровье, например, хорошее настроение, хорошее самочувствие. То есть я покупаю постельное белье, ну, вообще беру разных цветов, в зависимости от самочувствия, от времени года, какие-то поддерживающие стихии. Ну, во всяком случае, я хочу верить, что и постельное белье мне тоже приносит удачу в жизни. Так что можете воспользоваться моим примером. Можно добавить элемент, нужный нам элемент с, с питанием. В традиционной китайской медицине элемент воды отвечает за почки, мочеполовую систему. Вот, например, фасоль, бобы очень похожи, да? а, Кстати, немножко на человеческие почки. Вот, ну, вообще считается, что хорошо их использовать в пищу. Очень часто люди, у которых отсутствует элемент воды в карте Бодзэ, любят покушать соленое. Вкус продуктов воды, согласно вот традиционной китайской медицине, это соленый. Морепродукты прекрасно добавляют вот в пищу элемент воды. Из всех пяти стихий вода является самой инской, поэтому в пищу хорошо добавлять блюда и свинины, потому что у нас свинья – самый инский элемент из всех земных ветвей. Плод гранаты является в Китае символом плодовитости. Включайте в рацион питания продукты, относящиеся к элементам воды, и подпитывайте свой организм нужными а если отсутствующая энергия, то значит она наверняка будет нужной и полезной. Естественно, все носит рекомендательный характер и в обязательном порядке желательно проконсультироваться с врачом по поводу любой диеты и по поводу любых физических нагрузок. Также вот в предыдущих видео мы говорили, что активные действия человека, его какая, несут тоже мощную подпитку, надо понимать только чем заниматься. Особенно если человек, человек вот, увлечен чем-то, что приносит пользу, дает радость, то, а, ну, как сказать, эффект будет вдвойне. А, вы уже наверное, догадались, что сейчас я буду немножечко вам рассказывать про хобби, которые будут связаны с водой в природе. Например, рыбалка, посещение бассейна. А, так как элемент воды дает возможность расслабиться, то же самое время проявлять какую-то активность. Желание путешествовать по миру или просто путешествовать по воде тоже может, вот, можно включить вот в такие свои увлечения. Танец живота. Для женщин это замечательный, красивый, полезный вид хобби, который не только доставляет эстетическое наслаждение другим, но и укрепляет мочеполовую систему организма. У природы много интересных идей чем заняться э, при отсутствии элемента воды главное захотеть и делать это осознанно, тогда результат будет превосходный жизнь станет интереснее, жизнь станет ярче. Когда отсутствует какой-то элемент э, в бацзы, то так э, или иначе мы привносим многие даже интуитивно э, тянутся именно и к тем видам допустим спорта или питания которые у них отсутствуют для того чтобы вот внести вот эту гармонию в свою жизнь но я хочу сказать что если вдруг у нас тотально отсутствует какой-то элемент то это конечно может сказаться даже на нашем здоровье поэтому в случае вот недостающей стихии воды хорошо аква акваэробика упражнение в воде в зимнее время года подойдет катание на коньках на лыжах ну а летом катание на роликах тоже самое то будет потому что вода в природе любит движение здоровая вода это движущаяся вода естественно не забудьте проконсультироваться с врачом и теперь немножко про эмоции Эмоции, черты характера достаточно сильно влияют на наш образ жизни, на нашу реакцию на любые повседневные события. Ну, и в итоге, конечно, на результат и то, что мы с вами вообще получаем. При отсутствии элемента воды старайтесь быть оптимистом и находить позитив во всем. Активность, активность очень важна, важная черта характера, как вы уже поняли, для людей, у которых, которые бы хотели развивать воду, недостающую воду в своей карте Бадзы. Встречайтесь с друзьями, будьте более коммуникабельны. Это очень важное свойство воды. Как мы говорили, петь можно побольше, ходите в караоке. С друзьями побольше обмениваетесь какой-то интересной информацией. Может быть, какой-то, знаете... У вас в этом общении зародится какая-то новая, уникальная идея, обязательно ее развивайте. Интуиция ⁇ это тоже относится к воде, и тоже, ну, в общем, тоже можно развивать, и этим нужно пользоваться, если это есть просто все за этим надо наблюдать это надо развивать на это нужно обращать внимание и выходить из зоны комфорта заходить в рамки за можно сказать рамки привычного выходите и меняйте свою жизнь работа над собой да это достаточно сложное такое непростое действие но улучшение вашей жизни оно, конечно, наступит. Наступит и принесет вам, принесет вам еще больше подсказок, что нужно делать, в какую сторону нужно двигаться. Так что берегите себя, развивайте себя в нужном направлении. Мы с вами говорили о, сам, о самых простых способах, как получить отсутствующий элемент в бадзи, через цвет, хобби, пищу, здоровье или какие-то черты характера. Концепция Уссин известна с древних времен. Это пять видов энергии, находящихся в непрерывном таком движении. Пять энергий дают жизнь Вселенной и человеку, который является ее, конечно же, отражением. Природа всегда стремится к гармонии. Просто человек не всегда знает пути к своему личному жизненному балансу. Бадзи – это прекрасный инструмент, дающий не только информацию о самом человеке, о его жизни, но и инструмент, который помогает скорректировать вашу астрологическую карту, дает советы и рекомендации. Изучайте Бадзи, делайте свою жизнь более успешной, а наша школа будет с вами рядом и помогать вам в этом. С вами была Пугачева Наталья.